Друзья, приветствую вас снова на нашем канале сегодня у нас небольшой тест вот этого бака охладителя обогатителя который предназначен для использования в паре с газогенератором лига 02 это альтернативный бак который мы предлагаем нашим заказчикам он кардинально внутреннее устройство и принцип его работы и качество его работы кардинально отличается от работы оригинального бака и сейчас я продемонстрирую то как, как он работает запитывать я бак буду от огромного газогенератора S2000 который у нас также на тестировке находится после сборки итак бак у бака имеется вот такой силиконовый шланг с быстроразъемным механизмом, в данном случае, для того, чтобы соединить бак охладитель обогатитель с нашим газогенератором. Так, для того, чтобы бак мог полноценно работать, в него необходимо залить бензин-галошу. В данном случае я буду использовать вот такой обезжириватель. Обезжириватель производится в России, производитель фирма Вершина. Хочу заострить особое внимание, я использую химикаты этого производителя уже очень-очень много лет. Качество великолепное, поэтому менять, так сказать, не хочется. Рекомендую всем тем, кто использует подобные химические вещества для обогащения гремучего газа. Итак, в бак охладитель, обогатителя, необходимо заправить э, ну, приблизительно э, от 50 до 100 миллилитров э, бензина-галоша, либо, как в данном случае, я использую обезжириватель. Так, я налил приблизительно около 100 миллилитров. И теперь бак можно протестировать. Он готов работе плотненько заворачиваем крышку вставляем а, рукав соединения а, бака охладителя обогатителя с газогенератором дальше этот бак охладителя обогатителя был сделан а, нами под заказ для заказчика из города рыбинска и сегодня же этот бак а, будет отправлен заказчику в его город в паре вот с этой горелкой это пилотный пробный вариант пилотный образец горелки донмет ювелир которая производится компанией Donmet. С января 2020 года эта горелка поступит в серийное производство и ее можно будет приобрести во всех точках продажи оборудования производимой компанией Дон -Мед». Сейчас я подключу горелку к баку. Хочу заострить особое внимание тех, кто впервые использует кто намерен использовать наши охладители, обогатители, либо кто хотел бы получить какую-то дополнительную информацию. Через верхний быстроразъемный механизм, через верхний штуцер в наших баках подается чистый гремучий газ. Через нижний штуцер подается такой же гремучий газ, но максимально обогащенный парами бензина. То есть обогащенный а, углеродной составляющей поэтому а, подключая горелку необходимо а, соблюдать определенное правило в верхний штуцер всегда необходимо подключать только красный шланг в нижний штуцер необходимо подключать синий шланг это нужно для того чтобы вы правильно а, эксплуатировали горелку на горелке также есть два вентиля, синий и красный. Через красный, как вы уже понимаете, подается чистый гремучий газ, через синий подается гремучий газ, обогащенный парами бензина. Особо заострю внимание тех, кто не имеет достаточного опыта в работе с газогенераторами электролизного типа, в работе с гремучим газом. Хочу заострить ваше внимание на одном моменте. Для безопасной работы, для вашей безопасности всегда зажигайте горелку, сначала открывая синий вентиль. И только потом, после того, как вы зажжете пламя гремучего газа, обогащенного углеродом, только после этого можно открывать красный вентиль, увеличивая температуру горения пламени. Итак, повторюсь, открываем синий вентиль и зажигаем, безопасно зажигаем горелку. Обратите внимание на то, как горелка тушится. Сейчас открыт только синий вентиль. Посмотрите, я просто медленно перекрываю выход газа. Горелка тухнет без хлопков, без щелчков, без обратных ударов, без реверсивного горения. Это очень и очень важно. Это очень важно с точки зрения вашей же безопасности. Итак. Еще раз открываем синий вентиль, поджигаем горелку и для увеличения температуры, для увеличения воздействующего эффекта на нагреваемый предмет добавляем чистый гремучий газ. Открывая красный вентиль. Сейчас пламя горит, максимально обогащенное углеродом. Как вы можете услышать, пламя, обогащенное углеродом, издает очень сильный шипящий звук. Горящий, горящий чистый гремучий газ горит очень тихо. Вот сейчас я полностью перекрываю подачу э, обогащения углеродом. Сейчас Пламя горит с точно таким же расходом газа, но в сопла горелки подается только чистый гремучий газ. Шума от этого пламени практически нету. Температура пламени очень высока, более 2800 градусов. И таким пламенем в принципе оперировать нежелательно, так как малейшее неправильное движение в сопла горелки и в газогенератор может произойти обратный хлопок. Поэтому работать необходимо всегда с добавлением углерода. Ребят, как я говорил, не забываем тушить горелку только после того, как вы полностью перекроете красный вентиль. Только после этого спокойно закрываем синий вентиль, при этом тушим горелку. Не опасаясь за обратные хлопки и реверсивное горение гремучего газа. Благодарю вас за просмотр. Всем пока.